Я обожаю, когда разработчики разгружают нам новые пушечки. Частенько на релизе они оказываются не такими мощными, как ожидалось, но спустя время их выравнивают. С новым пистолетом такого действия явно не произойдет, но обо всем по порядку. Здорово, мужские мужчины, Ренетти. В мобильной колде первый пистолет, стреляющий берстами то есть короткими очередями. Помимо этого, у данной пушки приличное количество модулей имеется. Самые интересующие нас обвесы мы естественно замерим. А еще у данного бластера отсутствует перк Акимба. И, как мне кажется, я знаю почему. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас пришло время черкануть Микосичу, чтобы он подсобился со скидочкой на донат. Если донатить в игру, то только со скидосом. Ибо прайс без скидки Мега пугающий. Также у Микосича есть свой кинотеатр со всякими разными, а главное, интересными видеоматериалами. В общем, не будь картошечкой, все, что тебе нужно, ты найдешь по ссылочке в описании. Начнем с того, что Ринетти это пистолет то есть второстепенное оружие. А второстепенное оружие обычно применяют, когда идет перезарядка основного. И зачастую все это происходит на ближней дистанции. Давайте начнем изучение данного бластера с его показателей урона на расстоянии. Повторюсь, это пистолет, он эффективен на ближней дистанции и с переменным успехом на средней поэтому ренжу мы будем проверять до 20 метров. Стрелять с пушечки на 30 метрах уже немножечко кринжово. Итак, смотрим на урон Эренетти без модулей. Дистанция 5 метров, ноги 28, живот и нижняя часть тоже 28, грудь 44, руки 44 и голова 56. Учитывая то, что это перст пистолет стреляющий по три патрона, то попадание с одной очереди в верхнюю часть хитбокса до 5 метров гарантирует вам изичайшее убийство. Это очень хороший показатель. Едем дальше. На 10 метрах идет падение урона. В ноги и живот на 3 единицы, в грудь и руки на 4, в голову на 6 единиц. Хоть урон и упал, но и на этом расстоянии можно с берста забрать противника. Главное метить верхнюю часть корпуса. На 20 метрах тоже идет ухудшение урона. Лично я все-таки стараюсь избегать файтов со второстепенным оружием на такой дистанции. Для такой ренжи есть альтернативные пушечки. Теперь давайте проверим ренжу с модулем легкий ствол мип. На 5 метрах изменений нет. На 10 метрах изменений тоже нет. И на 20 метрах тоже ничего нового. Давайте я заодно сразу и другие модули на дистанцию покажу, а потом поделюсь своим мнением. Теперь, если убрать легкий ствол MIP и поставить монолитный глушитель, то на всех проверяемых дистанциях также не будет никаких изменений. Теперь возьмем ствол Ranger OVS, который аж на 35% бустит дистанцию. Так вот, на 5, 10 и 20 метрах он абсолютно бесполезен, как и другие затронутые модули. Что у нас получается? С данным пистолетом можно комфортно себя чувствовать на ближней дистанции. В принципе, он и создан для такого расстояния. Проверяемые модули на рэнджу никак себя не проявили по отдельности. Даже если замерить совместно монолитный глушитель и ствол Ranger ОВС, то на 5 и 10 метрах не будет изменений, но зато на 20 не будет падать урон. Он будет точно такой же, как и на 10 метрах. Но в чем минус такого действия? Нужно занять два слота для ренжи. Вместе эти два модуля охрененно жрут подвижность и АДС. Пистолет становится тяжелым. Это нам, естественно, вообще не нужно. Тем более, как я и говорил, файтиться на 20 метрах. И больше уже не совсем круто, когда ты со вспомогательным оружием. Поэтому, как мне кажется, лучше всего вообще не брать модули на дистанцию. Ибо на полезном расстоянии они нам ничего не прибавят, зато негативные эффекты свои покажут. Скорее всего, такой прикол приколдес с модулями на ренджу временный. Ренети сейчас очень бодрый и сильный пистолет. Возможно, в будущем резанут его КПД на 10-20 метрах, чтобы все начали использовать как раз-таки модули на ренджу. А пока что этого не произошло, можно обойтись и без них. Кстати, чуть не забыл сказать. Когда я готовил этот материал, то охренел от такого количества модулей. Это очень здорово, с одной стороны, что мы можем как в песочнице сделать то, что нам нужно. Ну, а все бы ничего, есть только одно «но». Попозже поймете, про что я говорю. Давайте теперь посмотрим на курки. Всего их четыре. Это стандартный, легкий, надежный и высококачественный. У каждого есть какие-то негативные и положительные действия. Естественно, нам нужно выбрать самый быстрый курок, ибо темп стрельбы на пистолете, а тем более на бюрстоум, ой, как будет решать файти. Я хочу сыграть с тобой в игру, в которой ты должен будешь почувствовать и угадать, где какой находится курок. Сначала ты должен найти надежный курок, который ухудшает интервал выстрелов на 20%. Я думаю, ты уже догадался, что его запись под номером 2. Тут заметна довольно большая разница, поэтому лучше всего данный модуль не брать в сборку. Я уверен, что ты обратил внимание на запись под номером 3. Ибо тут видно невооруженным глазом, что темп стрельбы здесь самый высокий. Такой эффект дает легкий курок. К нему мы вернемся чуть позже. А теперь попробуй угадать, где расположился обычный курок, а где высококачественный. Если что, высококачественный на 5% улучшает темп стрельбы. Знаете, результаты вроде бы и отличаются, а вроде бы и нет. Под номером 1 стандартный курок будет, а вот под номером 4, соответственно, высококачественный. Можно сказать, что это практически одинаковые курки, различия слишком незначительны. А вот легкий курок показал отличный результат. В нашей сборке он определенно разместится. На что еще следует обратить внимание, мужики? Так это на то, что какой-то неадекватной отдачи у Ренетти попросту нет. Хотя, казалось бы, берстовый пистолет. Его должно подкидывать по вертикалке. Пока что такого негатива нет, поэтому рекомендую отказаться от всяких модулей на контроль. На 5, 10 и даже 20 метрах все отлично контролируется. Не нужно утяжелять данный травмат. Для сборки на ближней дистанции применимы вот какие правила. Естественно, отказ от модулей на оранжу, ибо на нужной нам дистанции они не дают положительного эффекта. Отказ от модулей на контроль. Сейчас с этим проблем нет. Установочка легкого курка определенно нужна. Установка самого большого боезапаса потому что патрики заканчиваются очень быстро. И для выравнивания подвижности берем два соответствующих модуля в лице тактического лазера и рельефной обмотки рукоятки. Ну и вдобавок можно какой-нибудь перк зарядить, например, ловкость рук. Если вдруг у кого с контролем беда, то можно взять складной приклад вместо перка. Но лучше, конечно, обойтись без него. Ренетти может показаться неплохим вспомогательным оружием, но я хочу сказать, что это вполне самостоятельная волына, с которой можно без труда брать MVP. Главное, не забывать про дистанцию. Этот пистолет сейчас очень сильный. У меня есть два предположения, почему он таким получился. Первая гипотеза. Возможно, он такой, потому что на него же легендарочка вышла с Мейсом, а разработчики заинтересованы в широкой продаже скинца. А как его можно будет продать, если оружие будет откровенной херней? Вот поэтому сейчас данный бластер уничтожает вражину. Но это первое предположение. Вторая гипотеза. Возможно, этот пистолет уже откалиброван. Ибо следующий сезон, как мы знаем, принесет большой ребаланс оружия и будет не совсем логичным действием от разработчиков уже добавленный Ганг кардинально изменять. Пример возможного будущего ребаланса оружия ты можешь чекнуть вот в этом киноматериале по подсказочке, если вдруг не видел. Пока нет, конечно, какой-то определенности, что будет дальше. Возможно, Ринетти чуть ухудшат, ибо в своем классе это сейчас самый сильный пистолет, если играть с головой, естественно. А либо же его вообще не будут трогать. Всю нужную информацию я тебе дал, брата брат Я надеюсь, ты воспользуешься ей с умом при составлении собственной сборки. Кстати, как ты думаешь, почему данный бластер такой сильный и добавят ли на него перк Акимба? Обязательно очеркани мне об этом в комментариях. Не забудь шибануть кулакич с вертушечки, как обычно, жму тебе руку и с тобой все это время был Агнецкий.